Добрый день! Я надеюсь, вы знаете, как меня зовут. Я автор этой книги и нескольких еще всемирных бестселлеров, переведенных на 16 языков мира, включая русский. И сегодня я хочу пригласить вас на серию вебинаров, организованных компанией Admiral Markets. Мы займемся темами, которые важны для всех трейдеров, технический анализ, контроль над риском и так далее. А кроме того, мы будем фокусироваться на сегодняшних рынках. Я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы. До встречи на наших вебинарах.